Сегодня я вам покажу, как в Роблоксе набрать за полдня миллион подписчиков. Сейчас мы будем заходить в магазин и покупать деревянную кнопку. Сейчас мы будем выбирать ее. Нам должно попасться именно деревянная. В 10 тысяч мы сможем попасть туда. Тот... Там город, где живут ютуберы, которых есть 10 тысяч подписчиков. Ребят, когда у нас будет 10 тысяч, и мы возьмем серебряную кнопку. Тогда мы попадем в новый город. Ребят, сейчас суть игры, чтобы собирать вот эти красные кнопочки. Мы заходим в магазин и берем металлическую кнопку. Мы уже.. Идем с ней. Все, мы точнее на 10 Мы проходим через зеленую дверь. Не переключайтесь, я вам покажу, где спрятаны секретные кнопочки. Давайте лезем за секретной кнопкой. Она находится на крыше. Вон, я ее уже вижу. Сейчас посмотрим, от сколько нам ее дадут. Нам дали плюс тысячу. Заходим в магазин и покупаем серебряную кнопку мы ее берем и бежим уже с ней будем с ней открывать новый город где живут ютуберы 100 тысяч сейчас мы будем пробегаем зеленую дверь и залазим за секретной кнопкой сейчас мы бежим за красной кнопочкой и посмотрим сколько нам от нее дадут Забираем ее. Нам дали плюс 10 тысяч подписчиков. Сейчас мы бежим с этой кнопкой и будем искать следующую. Когда у вас в руках серебряная кнопка, вам дают 250 подписчиков. Суть игры собирать эти красные кнопочки. Набрали миллион подписчиков и золотую кнопку, и бежим открывать новый город. В этом городе живут богатые блогеры. Ладно, напишите в комментариях, кто-то открыл уже город, где... Зовет миллиард подписчиков. Да, напишите, сколько у вас ушло на это времени. Суть игры — собирать эти красные кнопочки. Обменивать в магазине подписчиков на кнопочку. вас кнопочка, у вас собирается подписчиков. Ребят, кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Очень много лайков, сердечки. Помогите мне, пожалуйста, набрать до нового года 100 тысяч. А также ссылочка в моем... Сами еще подписывайтесь на мой инстаграм. Пока-пока!